приветствую вас дорогие друзья сегодня мы с вами сделаем очень мощную интенсивную практику которая поможет усилить ваше электромагнитное поле структурировать укрепить сбалансировать вашу ауру собрать все спектры души собрать все спектры света выстроить все по вертикали, навести божественный порядок в вашей горизонтали. Другими словами, эта технология помогает сгруппировать все, чем мы являемся, и закрепить, закрепить эту конструкцию, эту структуру, выразив при этом мощь наружу, имея возможность через свою сильную, плотную, устойчивую ауру. Сиять тем спектром света которым мы есть здесь и сейчас давайте настроимся и реализуем эту мощную практику мы с вами соединяем руки вместе и откроем пространство для этой практики через мантру он гнамо гу гуруев намо мы сделаем ее один раз очень мощно это мантра, позволяет нам соединиться через вибрацию звука с нашим внутренним учителем, с нашим гуру, с нашим мудрецом, который ведет нас по жизни. Другими словами, можно назвать также это с нашим Высшим Я. Поэтому обязательно делайте открытие пространства перед глубокими погружениями и практиками. Давайте сделаем это вместе. Закройте глаза, выровняйте позицию, спинка ровная, очень плотно сидящее тело с ощущением устойчивости на поверхности. Делаем глубокий вдох и выдох. И еще один глубокий вдох, чтобы начать. Омгнамо грудэвнамо. Отлично. Итак, что мы делаем? Наши руки Формирует собой подобие когтей льва. Мы расставляем их по сторонам, согласно своим левым-правым полушариям, выравнивая этот баланс. Мы будем закрывать глаза и, соединяя, координируя движение и дыхание, реализовывать вот такие махи над головой, поочередно меняя, то левую, то правую руку перед собой. Подобие ножниц или когтей, которые, которые машут над нашей головой. Мы никому не угрожаем, мы себя закрываем, мы себя структурируем, мы себя наполняем, мы себя очищаем, мы наводим порядок. При этом мы будем делать с вами дыхание огня. Что такое дыхание огня? Это выдохи, резкие выдохи, животом, с подтягиванием диафрагмы немножко вверх. Выглядит это вот так. Каждый выдох это то, зачем мы наблюдаем. Это то, что мы контролируем. Вдох случается сам, его контролировать не нужно. Наша диафрагма автоматически расслабляется и реализовывает вдох. Нам нужно согласовать наше движение и дыхание. Как это выглядит? Вот так. Достаточно динамично. Итого у нас получается приблизительно одно движение на вдох и выдох. Посмотрите. достаточно динамично мы будем делать с вами это какое-то время поэтому настройтесь на вечность на вечность не ждите завершения. сосредоточьтесь в точке третьего глаза дышите дышите интенсивно это позволит вам перезагрузить полностью всю иммунную нервную эндокринную систему и еще раз повторюсь Создать мощнейшее электромагнитное поле, которое позволит вам быть собой и не быть кем-то другим. Давайте сделаем это вместе и начнем. Пальцы натянуты, мощное натяжение пальцев, очень мощное, удерживаем когти льва. Королевская йога, королевское движение, королевское дыхание, королевская жизнь. Продолжаем. Продолжаем. Напряжение пальцев создает определенные вибрации в нашем мозге, настраивают наш эпифиз, перезагружает шишковидную железу. Вы становитесь невероятно интуитивными, вы становитесь непобедимыми, вы становитесь собой. Вы встречаетесь со своей духовной проекцией, которая управляет личностью. Личность при этом находится в фазе своей эталонной самой успешной. Реализации происходит высвобождение релизы ваших внутренних резервов. И это дает запас прочности для нервной системы на очень длительное время. Продолжаем пальцы напряжены. Именно напряжение пальца создает перепрошивку, эффект перезапуска, рестарта в нашем эпифизе. Продолжаем дышать. Gracias. Прямо сейчас происходит перезапуск системы. Дышим активно. Идеальная позиция. Пальцы напряжены. Когти тигра, когти льва. Кем я хочу быть в своей жизни? Королем своей империи или шакалом? Выбор происходит прямо сейчас. Дух или эго? Дух или эго? Целостность. Я не выбираю. Целостность. Дышим. Последние 15 секунд. Наверху вдох. Напряжение рук, напряжение всего тела, напряжение пальцев, напряжение ног, всех, всех частей, всех мышц. Сжаты зубы, сжата челюсть. Напряжение максимальное. Вдох, подтягиваем промежность. Пушечный выдох. Еще раз вдох. Напряжение максимальное. Напряжение в руках, в пальцах. Пушечный выдох. И последний раз Вдох напряжение парасимпатическая система в напряжении и выдох расслабились Расслабились, положите руки на колени, пальцы сложены в гиан-мудру, большой палец касается указательного, большой палец это наше эго. Указательный – это высшее знание. Сейчас происходит передача потока истинного знания нашей человеческой сути. Восстанавливаем дыхание. ощущаем качество энергии, которая создана, релаксируем. Медитируй на свою точку силы, осознаемся. Я не только есть, я действую, я делаю, я сделаю. Раз это игра, то я ее выиграю. И мы делаем глубокий вдох, выдох, соединяем руки на намасте, молитвенную позу у груди, ощущаем. Ощущаем качество своей энергии и закроем пространство мантрой сат нам Я есть. Истина. Истина — это моя вибрация. Я принимаю все таким, каким оно есть. Длинный сад, короткий нам. Вдох, чтобы начать. Сад нам. нам будьте благословенны играйте свою самую талонную жизнь счастливую живую успешную реализовывать свои цели согласно ценностям легко в радости и удовольствии практикуйте эту крию каждый день 90 дней и вы станете этим вы станете королем своей жизни сатнам. С вами была Заверуха Ирина, мастер осознанного потока.